Данное и видео создано в развлекательных Пожимиться. целях, все показанное сегодня по изобразию. Трэчего. А мне семечек. А мне. Ребятушечки, всем здравствуйте, с вами Расхититель помойки. Я порядком уже понял все. Мне надо, знаете чего. Мне надо с Димочкой идти к определенной цели. Мы хотим на помойке в срочном порядке заработать 100 тысяч рублей на продаже находок с помойки. И 100 тысяч рублей мы хотим заработать как можно быстрее. Все потому что нам нужен транспорт для того, чтобы расхищать кормилицы. Ведь на носу зима, а зимой на самокате как бы будет напряжно ездить. Поэтому, ребятушечки, в следующей серии видосов с кормилец мы будем продавать находки. И идти к цели в 100 тысяч рублей будьте с нами ставьте лайк обязательно и рассказывайте друзьям про то как обычные парни хотят подняться на кормилицы и заработать 100 тысяч рублей как можно скорее у ребятушечки. все продажи какие будут по находкам будем показывать в конце видео также когда будем находить находки будем вот в верхнем каком-то углу показывать наш банк пока что у наш банк это 0 рублей но ничего мы сейчас на помоечке за полдня быстро эту сумму поднакопим и заработаем сегодня хоть что-то на кормилицах точно у ребятки, поэтому первая кормилица вот она здесь тут голубелки все летают вот что-то видно цикл жизни у них вот один вот старый голубелка, а эти уже помоложе эти. вот тот вообще хлеб оседлал я тоже хочу оседлать вот эту кормилицу и взять здесь все, что можно продать мне на этой кормилице. Вот 40 сорокового размера, такой никто не купит, да и он еще кусок кто-то отгрыз от него. Так, что у нас вещевидные кормилицы, вот всякие или инстрит бренд. Так, тут голяк, тут в принципе тоже ничего нет. Так, а что в этой сумке, давайте откроем ее. Воу, вот так повезло. Это же удивительный мир игры номер один, по мнению пользователей Twitter и Reddit, Genshin Impact. Что ж, моя сегодняшняя находка – это отличный повод поделиться с вами новостями любимой приключенческой игры с открытым свободным миром, где можно самому предрешить свою судьбу, собирая ресурсы, занимаясь строительством, бегая, прыгая, летая. И управляя стихиями. Более 60 миллионов игроков насчитывается по всему миру и более пятой части российской молодежи сейчас живет в Тайвате в Genshin Impact. Главная фишка Genshin Impact в том, что это игра, которая никогда не дает заскучать, так как к вам присоединяется множество очаровательных персонажей, истории которых вы сможете послушать, а взамен они составят вам компанию, Независимо от того, будет ли ваше путешествие полным волнения или покой. И совсем недавно разработчики наконец-то релизнули новую версию 3.2. В обновлении в игру добавили нового крутого босса и новых персонажей, таких как пятизвёздочная Нахида и фантастическая вечерняя звезда Лайла. Теперь погружение в игровой мир стало еще более захватывающим. Игра доступна на iOS, Android, ПК и консолях PS, так что тебе незачем ждать. Не забудь использовать бонусный код на экране, чтобы получить ускоренный старт в игре. И сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании, чтобы присоединиться к потрясающему игровому сообществу и познать Тайват в Genshin Impact вместе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит у ребятушечки? И начнем мы наше видео с загородных кормилец болот достань. Зачем? Потому что вот там вот собаки дальше будут кидать. Да ничего страшного, я отобьюсь. В общем, ребятушечки, начинаем наш поход загородных кормилец. Очень охотится мне уже найти топовых находок и заработать по максимуму сегодня. Дрель. Первая. Патрон от дрели, ой-ой-ой, ну это пойдет на барахолочку, неплохой товар. Ну это рублей за 50 можно будет продать. А обувь? О, о ботинки, о, смотри, армейские, центра. Армейские а? сапоги. Кирзовые, они дорого стоят. кстати топчик то тут даже это вбитые гвозди в подошву обалдеть вот 500 рублей кожаные кирзовые сапоги военные о подушка для головы новая уги целые кстати тоже на продажу ты у велик то убери с дороги дим найки шлепки бутсы юзанные Фу, тут так дохляком завоняло. Короче, ребят, вот уже на первой загородной помойке мы заработали ну рублей 500 точно. Набиваем сумку товарами из помоечки. Проверим остальные баки и поедем дальше. Я так хочу уже поскорее денег заработать. Я хочу выжить максимум сегодняшнего дня. Надеюсь, помойки будут сегодня радовать. Электровелик, топчик вообще аппарат для кормилец. Помойки расхищать на нем одно удовольствие. Охота заработать побольше денег Ребятушечки, блин И поскорее прийти уже к своей цели О-о-о Сразу Эльсел Лоран сумка А ты что делаешь? Вон в той помойке Ройсе Тут у меня вынос хаты, я его нашел Эльсел Лоран сумочка Слышь, может даже оригинальная Эльсел Лоран, ну как будто кожаная Реально И внутри всякие маски вот от коронавируса. Похоже на оригинальную сумку, ребят. Похоже, что оригинал. Качество топ. Походу, еще и кожа. Дима это выстоит на Авито и продаст. Вот. Так тут вот болт. Вот. Изи а, вкрутить все, его. Вот. Вот эту штучку надо прикрутить, ребят, и все. Ребят, вы посмотрите, какие тут шикарные дома. Где эти помойки. Я просто в шоке. Это целый дворец. Резиденция. Вот справа дом. Вы посмотрите, какая домина. И какая возле дома стоит тачка. Это же топовый мустан, как Сен-Фесмусвантэд. Обалдеть. Домина какая. А вот эта домина. Офигеть, да это просто жесть. Домина просто шикарная. Какая она крутая. Там навес везде с этими, с, со стеклами. Обалдеть. Вот домина, вы посмотрите, сколько она стоит. Капец, сколько там квадратов. Там, наверное, квадратов 700. Ммм, крутая кормилица. Кстати, она одна из неплохих на районе. Частенько радует. О, вынос хаты. Какие-то шмотки, платья. Не, ну это такое тоже на рынке могут купить. Там по дешевке, правда, вот такие платья. Короче, берем, пофиг. О, коробочка. Нифига себе, она тяжелая. Ребят, походу тут что-то есть. Redmi Note 8. Может, это просто документация тяжелая. Обалдеть! Телефон, блин, битый. ну И тут битый. Ну ничего. Обалдеть, топовая находка, ребят. Да такой на запчасти даже продать можно будет. За тысячи две. Спокойно. Может, даже за три тысячи на запчасти зацени. Телефон еще и с коробкой, прикинь. Вот тут тоже что-то есть. Редми, а чехол силиконовый обалдеть новый скрепка так его можно будет починить у тебя как раз и люк телефона нет нормального ну... ты с чем сейчас ходишь а, с, пя с пятым айфоном но он уже устарел вот это покруче будет обалдеть нереально помойка как чувствует но я не знаю рентабельно ли будет его чинить не, ну, в принципе, это вообще топовая находка, несмотря даже на то, что он битый. Экран купить, поменять, крышку вот эту заднюю. Ну, хз, рабочий он будет, нет. Он не включается, короче, может, севший. Короче, забираем, обалдеть. Да. Он еще из коробка. А ну, Redmi Note 8, Blue, 4 гигабайта RAM, 64 гигабайта встроенной памяти. Стоит он на авито в нормальном состоянии вот столько. Но у нас он в состоянии критическом. Его только на запчасти можно продать. Я не знаю. Может я куплю на него экраны, заднюю крышку. И как бы перепродам подороже. Но пока считаем его по цене запчастей. Это примерно вот 2000 рублей. Но если купить экраны. Вот это все. Если это будет рентабельно. И на этом получится заработать. То можно заработать примерно 3-4 даже тысячи рублей. Вот тик тик тик тик. Тут закрытая кормилица. Есть тут чего! Нифига себе, какая коровка. А, это коровка рюкзак. Так это купят за 50 рублей. Она целая абсолютно. 50 рублей в копилочку. О! Слышь, прикинь, робот-пылесос. Обалдеть! Так он еще и в комплекте, с, с док-станцией, с зарядкой. И вот с какой-то штукой вот, щеткой. А что за Тефаль Explorer серия 40 Нифига, прикинь, он даже вот запикал что-то Может он даже будет работать, а ну Он целый, в принципе, колеса на месте <плёк> <плёк> <плёк> Прикинь А он севший, наверное, обалдеть Тупо рабочий робот-пылесос Выкинули, <плёк> ребят, не знаю Что с ним, может он севший Он весь поцарапанный, но он рабочий но я не знаю, за сколько мы его продадим. Я даже не могу сказать, сколько он стоит. Сейчас, ребят, загуглю, сколько он стоит, чтобы понять, сколько мы в копилочку денег добавляем. Так, смотрим. Робот-пылесос Тиффалекс Пловер 40. А вот тоже. Вот 7500, 5500, 10 тысяч вообще. 7 тысяч восемь. Обалдеть! То есть, грубо говоря, мы нашли сейчас 70 тысяч рублей. Вот, вот это 70 тысяч рублей, ребят, тупо 8. Ну, короче, примерно тысяч за 7 мы его сможем продать, получается. Если тут вот и за 10 продают. Ребятушечки, многие меня спрашивают, кого я смотрю на ютубе. Но все вы знаете, что блогеров с контентом про то, как можно зарабатывать на помойках, очень мало. Но есть один канал, который я смотрю и залипаю постоянно. Этот канал называется Мусорщик. Он снимает видосы про находки на самой крупной свалке Белоруссии. Ребят, я таких свалок никогда в жизни не видел. Там такие виды шикарные, столько птиц, такие горы мусора, там столько находок, это капец. Снимает про людей, которые живут возле этой свалки в лесу. На свалке работают, а прям рядом с ней живут, это очень дико. Также он торгует находками на барахолке и даже имеет свои мусоровозы. Ребят, ему 30 лет, у него уже свои мусоровозы, я просто в шоке. В общем, ссылочка на его канал, ребятки, в описании. Всем советую подписаться, потому что контент у него очень интересный, очень эксклюзивный. Была бы у меня такая свалка под боком, я бы рылся в ней и прыгал бы щучкой туда и не вылазил бы. Ребятки, подъехали к очередной кормилице и давайте ее осмотрим. Будет ли здесь чем поживиться? Ой-ой-ой! Прикинь, Илюх. Что? А я не заметил. Классика помоешная. Ведь ребятки. Так, ему цена рублей 400. Нифига себе какой дробовичок. Прям с пакетом забираю. Нифига себе. Это игручешный? Ребят, металлический пистолет тяжелый. Обалдеть. Но ну, это игручешный, ну типа... Да, на пульках, обычные на пульках детские. Но он тяжеленный, это ГЛОК. Он поломанный, внутри вот эта вот штука поломана. Но он как настоящий, смотрите, он алюминиевый. Толстый какой, капец тяжелый. Вот этот пистолет даже тяжелее вот этого. Хотя этот больше. О, этот вообще работает, только внутри кончик поломанный. Вот эти два пистолета на барахолке купят рублей за сто, потому что они поломанные. Но вот этот я бы даже себе оставил так чисто по приколу, потому что он капец тяжелый, как настоящий. Вот еще дробовик. О, так он рабочий. Да, он рабочий. Вот сюда пулька сверху засыпается, заряжается и стреляет. Ну вот этот дробовик можно рублей за 100 будет тоже продать. О, футбольный мячик какой-то дырявый. Что у нас тут по хормилице? Бутылка пива? Да, да, Карачаевская? Это с магазина, что Я ли? походу. Смотри, мясо. Гуарана какая-то. Напиток это энергетический. Так оно еще заграничное какое-то. Не, ну Илюхе повезло. Целая бутылка пива запечатанного. Обалдешь. Он любит вот это дело. А я вам не советую вот это употреблять. Так, я пойду вторую лутать. Нифига тут обуви сколько. 36 размер рабочей ботинки. Бренд Скенда. Вот здесь вот эти носки усиленные. Обалдеть. Так они вообще в отличном состоянии. Такие рабочие ботинки, но ну, рубля два с половиной стоят. Их спокойно можно продать за 500 рублей. Плюс 500 рублей в копилочку, они абсолютно целые. Пицца? Это ты будешь кушать? Там даже соус есть. Ну, попробуй. О, нифига себе, Умбра. Обалдеть, какая куртка топовая. А, нифига, сигара, ребят. Это другая сигара. Ребят, габанская сигара вот тут лежала. С учетом того, что мне эта куртка очень нравится, я ее заберу, я ее отстираю и буду носить. Потому что эта куртка очень сильная, ребят. Я люблю вот такие вещи. Да и даже зимой по помойкам мне ездить будет круто. Правда, вот она в пятнах каких-то, ну это точно бомж какой-то носил. А у бомжа могут быть белевые вши. А вот, походу, у бомжа штаны, и фу, о боги, они в говнах. Ой-ой-ой, они в говне. Прикинь, в районе заднего прохода. Хочешь посмотреть? Нет, я кушаю. А? Я кушаю. Ребят, я в шоке. Я такого вообще не видел. Вот тупо следы каловых масс. Вот каловые массы в районе заднего прохода. Вот. Это все каловые массы. Приятного аппетита, Илюх. Какие-то USB-шечки, проводочки. Зарядка для старого Самсунга. USB-кабель. Это на барахолку возьмем это продастся за копейки тут что-то лежит а помпа водяная в коробке рабочая интересно да. Скорее всего, рабочие. Это можно забрать. Может, кто-то ее купит. Нифига тут пакетов. Это все с листьями. О, контейнеры уже засунули вовнутрь. Это же, ребята, та помойка, где Дима жил. Бомб, с которым я выпущу три серии. Уже одна вышла. Сейчас, походу, может, уже и вторая вышла. О, кружечки вот эти вот. А есть еще там? Ой, это что? Это какие-то эти медицинские штуки. Вот эти кружечки купят. Вот, ребят, три кружечки. А, даже четыре. Четыре кружечки вот эти за 100 рублей продадутся вообще спокойно. О, колонка Sony! Чувак, у меня была такая. Действительно, это оригинальная вроде бы. Только ушатанная хлам. Обалдеть, у меня была такая колонка, это топовая. Не, видно, что это оригинал. Короче, вот эта колонка, духи берем. Там остатки тоже. Но ну, это рублей за 150 вот это все продадим. Ветер на улице поднялся сильный. Но это мне не помещает расхитить вот эту кормилицу. У тебя что, подуха? It's not, it's not Подушечки. Oh, yeah. cool. oh. Oh. Oh. Oh. Ah. Покажи. Рейва Рл 450. Это аригатор называется. Уход за парадонтальными карманами. Эффективно очищать десные карманы какие-то. Уход за деснами. Ну, короче, это аригатор. Вот тут даже насадочки есть. Вот он, вот такой он. Оно работает. О, он даже работает. Сюда вода заливается. Принцип работы тут простой. Кнопку нажимаешь и из вот этой вот насадочки под большим давлением заливаться вода вам в рот. Вот эта штука лечит пародонтоз, Я не раз такое находил Не знаю на авито получится ли это продать Наверное на барахолку повезем Но рублей за 200 продастся Опа Что это полотенце Такое только на тряпке Опа вынос хаты Вот здесь находится вынос хаты О ножик из икеи Нормально продать можно Тут какие то краски разлиты Чернила от принтера, походу. О, нифига себе. MP3 плеер. А вот это уже за 100 рублей можно продать. О, работает, ребят. Даже еще теплее трек называется заиграл. Надо наушники вставлять. В плеере 66 песен даже есть. Обалдеть. О, нифига себе. Бигбон. Запечатанный бигбон. Ребят, пюре картошечное, картопляное. Картофельное пюре, Бигбон. Запечатанное. Вот это мы берем. Это то же самое, что мы сегодня нашли. Оригатор тоже. Только от него комплект должен быть. Блин. Только тут это оригатор. Десна-то как-то полировать, что-то такое. Но у него комплект должен быть. Насадки. И вот здесь колба должна быть. Если не найдешь, придется на отсечение провод забирать. Вообще продать его можно. Нифига себе, что-то тут лежит. А, это полочка для обуви на балкон. Сумка какая-то женская. Ну, она очень дерьмовая, ее никто не купит. Эту полочку тоже, она вся грязная. О, прикинь. А у, меня, <говорит> у тебя такой тоже? Же мешок. Обалдеть. А -а -а. Ребята, тут что-то тяжелое. Ориел. <говорит> ТВ-приставочка, только кто-то провод дебил от нее. Обалдеть, <говорит> прожектор какой. Обалдеть, здоровый. Ребят, топовый. Да его продать рублей за 400 можно. Ребят, он топовый. Только его на зарядку от него надо найти. Колготки это за 20 рублей мы продаем. ТВ-приставка вот эта продастся. за, Хотя там нет USB-шки почему-то. Но рублей за 50 ее может кто-то купит. О, нифига. Вот это что такое? О, ребята... Янтарь тут походу есть Вот это вроде янтарь Янтарные бусы Но если вот это янтарные бусы То их купят за нормальные бабки Но я оцениваю эту всю бижутерию Рублей на 300 Я лечу на одну из топовых Загородных кормилец А лечу чтобы поскорее понять Есть ли здесь что-то интересное Потому что азарт Ребят азарт прям большой А я здесь просмотрю у меня тут... о о прикинь! Колбаски. Колбаски из мраморной говядины для жарки, ребят. Вот тут дома. Вот они, чем питаются. Вот чем питаются эти мажоры. Да они даже сосиски едят из мраморной говядины. Срок годности до 1-го, 11-го. До сегодня? Так мы это сейчас поедим. Да. Вот они, сосисочки вот эти из мраморной говядины. Пахнет приятно. Помоечка кормит. Что что, ребятки, будем дегустировать. Может, как на мангале. Ну, вот это топ. Я по мучка очень балую такими лакшери сосисочками. А тебе как? Софишка. А просто. Кислинкой не отдает. Какие тут шикарные дома. А вот и загородная кормилица, где уже шикарный рейндж-ровер выкидываю свежачок. Вот эти дядю-нядя, вот такие рублевские кормилицы. Ой-ой-ой-ой-ой! Пакет лакоста! Иди там, лутайся, Дима! Офигеть! Пакет лакоста. Вот почем вещи тут покупали, ребят? Толстовка 20 тысяч рублей лакоста. А тут чисто Кельвин Кляйн джинс... Жесть, короче, лакоста Вот Капец, я в шоке Вот еще пакет О, тут мешки Лакоста, мешки, Дима Лакоста, мешки, это продадим Может по рублей 20 на рынке Оригинальные мешки О, еще мешок, а это что? Бренд Карл Легерфелд Карл Легерфелд Не знаю таких брендов Я вообще вот это не понимаю блин. Столько денег тратить на его. Капец у них там заработки, конечно, наверное. Куры не клюют. Могли бы что-нибудь выкинуть из техники нормального. Там старый iPhone, 13 Pro Max, допустим, да? Сейчас же 14 вышел. Могли бы старый выкинуть, 13. -й. Источник светодиодных подсветок. Да, Оп! Нифига себе, это вывески какие-то. Это все с магазина. Collects, вывески какие-то неоновые, да? Вот. Это буква какая-то. Чей-то магазин закрыли. Вот. Это, и вот это это магазин о, о, о, и с магазина всякие штуки. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно из букв... Это Офигеть, это, тачка неодушный. приехала. А? Это вот буква. А, буквы Россию так собирались, и оно подсвечивалось. Капец, мы Карт тут ваш... противогаз. Ой, этот... Огнетушитель. А он заряженный? Он, прикинь, новый. Он новый, он новый, мы его соберем, он новый, а, он не использованный. Телевизор, да, вот. Sony, Молодец. Sony телек какой-то, мультисистем да это может коллекционный. Ребят, Sony телевизор старый, это а, коллекционный. коллекционный. Программы, ну, тут две кнопки нет, заберем его. Зомбоящичек, а, да. А года? вот его модели, ребят. Год, год, смотри. А, это двухтысячные. Ребят, модель кв 1487 мт Стоит он на Авито вот столько, этот телек. Привезем, я думаю, должен работать. А вот эти все всякие неоновые вывески, да, вот это мы позабираем и уже потом из этого какие-то буквы соберем, что-то придумаем. Но это не прода продать это не получится. Вот эти штучки... А это для чего? Как Какие-то как пол. Это вешать что-то. Капец. Еще мэрс подъехал белый. Я в шоке. Тут такие помойки, блин. Да. Принципеса какая-то. Магазин какой-то был, принципеса. Но надо ее дербанить, и внутри вот тут провод из нее торчит. Там диодовая подсветка внутри. Короче, сейчас будем разбирать и забирать, что там внутри. Держи. Ого! Сколько их тут вообще вдоль и поперек. По всей длине. Это можно понял? Это можно достать, эту штуку и скрутить вот так. И забрать. Короче, ребят, разбить пришлось телевизор, потому что его кто-то до нас пытался чинить. Вот такой запас меди из него извлекли. Вот еще медь. Вот еще плата. Ну и плата тоже пойдет. И вывеску вот эту большую я разбил. И вот эти все диодовые ленты мы снимем. Тут дофига метров, я не знаю, метров. 30, наверное, диодовой ленты мы это все заберем и подключим это. Это обычная, я так понимаю, белая лента, но я все поснимаю и запаяем, и нам она пригодится. Рау! Кормилица. Рау! Да ладно, пустая. <звы> <звы> О, блин, подумал, монитор на секунду показалось. О, так это те мишки, чувак, ебать! Это у... ребят, кто? Ребят, кто помнит тренд был на вот этих мишек? Потом узнали, что их покупают где-то за границей для похорон, и этот тренд умер. Короче, моя жена даже этих мишек продавала и их. Вот. Сейчас э, не думаю, что кто-то их будет покупать. Хотя, знаешь, чем черт не шутит, как бы. Он вроде так и особо и не грязный. Заберем, попробуем продать. Такие мишки были очень популярны, но, ну, правда, года 3-4 назад. три, наверное, года назад. Ребятки, вы посмотрите, какие тут шикарные дома. Это Краснодарская Рублевка. Здесь мажоры живут. И мы сейчас подъезжаем к очень элитной кормилице. Как вы видите, по машинам какие тут мусор выносят. Вот такая тут кормилица топовая. Здесь миллиардеры живут. вот, И мы сейчас посмотрим, что же здесь мы будем найти. Так тут мусор вывезли. Баки пустые, блин. Тут реально все вывезли. Может, вот тут хотя бы хоть что-то же, хоть чуть-чуть оставили. Но тут одни грибы вон и все. Грибочки вот, шампиньоны. Тут, наверное, у каждого богача своя прислуга имеется. Надежду шляпнуть. Нашел тут кошенку из Дермантина. Говорю, тут у каждого вот этого богача, наверное, прислуга своя есть. И эти прислуги как раз таки... Все забирают, топовая, с э, помойки их домашние. А по-моему, выносят мусор сюда. Вот видите, джипы стоят. джипы скриперсы вот здесь стоят. Поехали дальше. Вот посмотрите, какие дома, какие здесь люди, бедные, живут. Вот они. Вот они, здесь все обитают. Посмотрите на вот этот гараж. Да, это не гараж, а просто творение искусства вот тут они все живут и мы едем на следующую кормилицу следующая будет вот уже рядом посмотрим что там мы найдем Ребятушечки. вон она кормилица сейчас проверю вывезли тут или нет вот эту кормилицу может и не вывезли может тут свежий вынос с хаты мажорской закинули вот эти вот чем они питаются то вообще он одни объедки и шкурки всякие вон. Прислуги готовят им, да. И всю еду нормальную. Он тут кто-то уже все разодрал и намусорил, падло. Нихера себе. <свы> да ладно, оригинальный блок питания, быстрая зарядка для айфона. Да ладно, так я ее починю. Тут одной вилки не хватает. Тут от Apple Watch ремешок. Оли, ты сюда пришел, блядь. Иди нахуй! Ты пришел мой попыт забрать блять вот он мой попыт я блок питания быстрый себе нашел поломанный но я его починю вот этот контактик припаяю сюда провод и вилочку выведу отдельно капец вот мажоры заелись, выкинули быструю зарядку оригинальную. Просто вот эта вилочка отломалась, и все, они выкинули. А ты нашел? Есть... Это оригинальные. Ну, а, подрали. так их порвали специально, блин. Ни себе, ни людям, падлы. Вот тут чехол от тайфона. Вот живут они, да? Вот они живут. Ладно, едем дальше, в надежде, что мы еще что-то сегодня найдем. Вот этот блок питания ясен пень продать не получится, а себе оставлю. Лезет в кормилицу опять. Хочет все себе забрать. Все самое топовое. Что там, Дим? А? Ебать сколько чулочков. Так это прибыль топовая, ребятки. Чулки, Дима, нашел. О, тут что-то тяжелое. Китайский Ой, да ладно. Чувак, да тут айпот! Так, молись, чтоб, там была сим, чтоб он симкой был Я его разблокирую за 10 минут Ты мне втираешь какую-то дичь Нет. Так и скажи, что ты хочешь у меня Айпад отобрать, Нет, не iPad. падла iPad. Тут айпад лежит молись, Ты считай разобрал. там колготки По-моему скажешь, сколько штук в итоге Ребят, там тупо коробка лежала Сверху, вот, престиж Но мне такое чувство А, нифига, блин думал там айпад настоящий а тут реально вот этот Prestigio, который на коробке мультипад 2 ультра дуо 8.0 ребятки 4 ядерный процессор 8 гигабуйт оперативной памяти и все это мне бесплатно с помойки а так тут еще и экрану вот треснут надеюсь сенсор работать будет какое тут гнездо для зарядки мини USB у меня такой шляпы старой с собой даже нет а вот тут можно можно даже мышку и клавиатуру к нему подключить вот через вот этот USB коннектор. Так, забираем пока всю эту комплектацию от него. Но ну, это топово. Планшетик-то такой пойдет. Нету тут больше ничего такого. О, нифига себе! Так это от S2021. От Samsung S21. Убери этот Твои пакет. Редкие, тут оригинальные Джорданы да. оригинальные. А что ты их откинул? Не их надо посчитать. Это оригинальные реально Джорданы. Вот эти чехлы, может, даже купят неплохие от Сосунга. Но вот эти Джорданы... Какой размер-то, блин, даже непонятно. Это реально оригинальные, ребят, Джорданы детские. Я думаю, рублей за 150-200 мы сможем их продать. Короче, 200 рублей в копилочку... За чехлы, ну, где-то 100 рублей в копилочку. Чехлы в хорошем состоянии от сосунга какого-то последнего. С21 или С22 сосунг вот этот. Планшет, если он рабочий, конечно, не знаю. Но если не рабочий, то мы все равно хоть что-то заработаем. Так. О, вот еще чехол для сосунга. Это в комплект на... Все их комплект продать С-21 или С-22 Ребят, мы что на кормилицу Хочу Диму опередить Забрать все топовые находки себе Но вообще в этом нет смысла Потому что мы все делим пополам, Но знаете, вот это Когда имеется вот это Соперничество Азарта больше во мне просыпается Я тогда вообще Диким становлюсь и неуправляемым так да кормилицу драть-то как, если она опустела уже. А не, у меня тоже тут вынос хаты, Дима, там духи. Пятихатка, чайник, утюг, фен, что у тебя? О, варочная битая панель. Так там. Блин, ее можно забрать, их покупают, меняют вот эту поверхность. Это от бренда Горения, Стекло, короче, на варочных панелях меняют. А денег. Она, она стоит денег, денег но как ее ты повезешь? Да она не доедет, мне кажется, разобьется уж уже до водила. конца. Ребята, Короче, это плюс 500 рублей в копилку, потому что варочные панели, даже битые, покупают на Авито. Ребят, жаль, вот это продать не получится, слепки зубов. Нифига топовое зеркало, это мне домой надо, это я буду что-нибудь делать. Да идите нехуй, иди нехуй мыльно я беру, да, потому что его тоже на барахолке покупают. Люди купят вот это все, тюбички вот эти, ну, за копеечки. Даже не знаю, как это считать. О, ключи, смотри, мыльно вот, помадки всякие. Это о, о красное, это нам надо на стрим. Помады нам нужны. Ух ты, какой замок, смотри, прикольный. Против угоночка сердечная. Это, да, какая-то там а, лэмп. Разогреватель... Каратель. Какой еды? А, это бокс еду греть. Да, электрический. Нифига да, себе. Электрический. Электроконтейнер. Он электрический, кстати. Вот. Сюда провод а, втыкается. Но ну, это рублей за 100, да, продастся. Только крышечки нет. Ну, рублей за 50. Да тут все повывозили нахер. У меня что-то странное. Ха. Прикинь. Это светильник. Самодельный, походу. Самодельный светильник в виде цветка. Вот лампочка внутри. И что ему, какая цена, я не знаю. Ну, рублей, наверное, сто. Сто рублей он, думаю, б, стоил бы. Он вот тут еще обувь. Заебал лезть. Обелдеть. Так они как новые. А вот кеды какие-то от бренда мустанг оригинал Трудиним 39 размер Что такое БСК ну это рублей наверное 100 и кедики вот эти вот кстати да подороже я думаю какой то бренд топовый они такие приятные вот ты их потрогай ребят я думаю эти кеды вот мустанг бренд. Надо Какая так, тут резина мягкая. Капец, они как новые. Блин, ну, короче, им цена рублей 300. Вот они как новые вообще, вот эти кеды. Заразы, Здорово. Капец, у тебя тут склад. А как ты это сдашь? Нифига себе, тут, тут денег капец. Да, с математикой у меня очень печально. Ребят, если 4 рубля стоит одна бутылка, сколько в этом паке денег? Вот в этом вот Ребят, сейчас подъехали к помойке Я, к сожалению, это не снимал Короче, люди выкидывали мусор вот в этом мешке И говорят, вам нужна микроволновка Я такой, конечно Говорят, на, забирайте, только мусор выкиньте Вот мы сейчас этот мешок разгребаем на мусор выкинуть И микроволновочку мы вот эту заберем Зацените, какая вот такая вот микроволновка Правда, зарыганная И чаши нет вот этой вот Но, возможно, она рабочая Samsung, кстати, фирменная. Микроволновку заберем. Сумку эту заберем, под находки дадим. А еще в этом выносе был вот такой вот советский новый счетчик с автоматами. Представляете, вот на нем даже нет показаний. Капец. Я такой первый раз вижу. Он в коробке. Я так понимаю, он с документами там внутри. Только как его достать. Боится сырости, не бросать. А, кстати, боится сырости, а он видно весь сырой. По-любому ему жопа. Ну, продать рублей за 100 получится. Микроволновка, если рабочая, ее продать получится за полторы тысячи рублей. Она самсунговская. А еще на этой помойке мы нашли вот такую вот страшную находку. Это огромные ртутные градусники котловые. То есть в котлах температуру замерять. И, кстати, на градуснике 21-24 градуса тепла он показывает. Но примерно сейчас на улице столько же. Вот только мы их боимся забирать. Вот они новые, вот в коробочках, футлярах вот этих. Но мы их боимся забирать, потому что они могут разбиться, а тут очень много ртути. Поэтому такую находку мы здесь и оставим. Не будем брать. Ой-ой-ой-ой, закупорочки. Вау. Закупорочки на помоечке Старые помидоры Хотя это больше на сливы похоже Что а там, Дим? Шелочков. Запасы чулков Но это Дима продает лично Я к этому отношения не имею Вот он чулки вот эти собирает Их у него покупают по 20 рублей О, люминесцентные лампы Вынос с хаты Колотушка вот эта для теста толкушка. О, Луи Витон, Кошелечек Ой-ой-ой, чувак Моя жена хотела бусы жем, из жемчуга. Вот и, вот и бусы ей. О, как колье какое смотри, на барахолку. Реально, Настя мне говорит, я очень хочу бусы. Жена моя говорит, кажется, мне уже бусы купишь. Вот я ей и нашел бусы, вот они. Правда, это не жемчуг по-любому, и тут нет этой... Ну, закрывать, чтоб их, ну, на жемчик смахивает, пойдет. Жену порадую с помоечки, yeah. жемчугом. мои oh, А вот ты, она, топовая кормилица. Очень хочется поживиться техникой, всем таким дорогостоящим. Но не газоном, конечно же, ребятки, не газоном. О, у меня вынос с хаты. Опа, какие-то заколочки вот в мешочке. Монталь, прикинь, Монталь, Париж, тут духи были очень дорогие. Ну, вот этот чехол из околочки можно продать. Кстати, классный чехол, я бы такой забрал бы даже себе батарейки какие-нибудь там складывать. Что тут еще? Вот тут что-то. Гид... Что? Что это такое? Selective Saab. Состав. Гидроксид, натрия, масло кокоса, масло кукурузы, масло подсолнечника, гастровое масло, молочная кислота, ароматическая композиция. Да, то есть... Короче, здесь какое-то мыло. Мыло запечатанное, Дим. Мыльно-рыльное запечатанное. Ух ты, что за конверт? Какое-то мыльно-рыльное в пакете. Подарочный сертификат. Сумма 10 тысяч рублей для Виктории. Крути-бигуди. Ну, наверное, его уже использовали. Лучше бы 10 тысяч в этот конвертик положили. Слышишь? Не хочешь взять для сюрприз-бокса такой конвертик? Что-то туда написать можно будет. Он на магните, дорогой. Блин, Валентино Горовани кто-то покупал. Представляете, ребят? А здесь что? Прикинь? Валентино Гаравани, дисконтная карта Вот это, наверное, купят Валентино Гаравани Ребят, капец тут мажоры живут Валентино Гаравани, Духи ты, Монталь ты Были, видел, еще одна карта Валентино Гаравани Ой, да Блин, как тут неудобно, ребят Тут дорога узкая и помойки вот так С краю стоят, машины ездят Парковаться неудобно Че там, Димон? Чайничек Филипс, нифига себе Недешевый такой чайничек Естественно с подставочкой Бомба Ну вот такой рублей за 50 продадим Он кстати походу вот здесь протекает не, Ой не Ой, <свист> ой. <свист> <свист> Ну видишь я скал, Протекает давай на отсечение Не фартануло ребят Хотя мы к успеху шли Мы еще найдем свое Кормилица Надеюсь техникой порадует О джинсики вот эти вот хорошие. Да. Коллинз джинс сразу видно топовые. О, Хорошая матня. Джинсы такие за 100 рублей отлетят со свистом. У тебя чуть протерто, а у меня идеальные. Это даже на меня пойдут эти джинсы. Они вообще неплохие. Может себе оставить? Хоть одна пара джинс у меня будет. Я и себе оставлю. Битый контейнер, Дим. Чайник. А подставка где? Кстати, электронные весы. Полярис. Может, даже работают они, типа, сделаны в виде дерева. Деревянные, типа, как будто. Хоть какую-то электронику нашел. Эти весы можно продать рублей за 150 на барахолке. Такое на Авито мы уже не выставляем, потому что слишком много заморочек. Проще это на барахолке продать. А у меня Омега-3 и весы. Я подумал, это разделочная доска поначалу. А они так криво сделали? Не знаю, такие вот, походу, шляпные. До двадцать четвертого года прикинь витамины омега 3 Оставь себе хавать. Омегу-3 не хаваешь? Они не дорогие. Знаю. Это вот рыбий я жир. Их продам. Рыбий жир. Я себе заберу. Буду я есть. Такое я не буду продавать. Помойка дарит исцеление и витаминизирует. О, что омега 3 блютус. Какие блютуз? У них нет. Э, в смысле? Вот у них циферблат. Вон он. Вот. Оп-оп-оп а -а -а. О, одеяло, Дим. Вау! Вот это да! Вот это... Прогулочная коляска. Вот. Это от нее части? Да, а да. может не от нее? Нифига себе, ребят. Земная щетка, Xiaomi. Да, а, кстати, я такую находил. Да, неплохая тема. А где зарядка от нее? Док станция. О, восковые есть. полоски топовые пригодятся Вот эту щетку О, стикер. Услышь голос мой, ну приклеишь Короче, ребят, топовая детская прогулочная мини-колясочка Будем от нее искать еще запчасти Зубная щетка Пока не могу сказать, почем это можно продать А вот еще тут что-то А, это просто игрушки Дим, только не мусори, пожалуйста куплю, Это топовая кастрюля рублей. Я у тебя куплю ее не, домой надо. А Хотя, не, надо... лучше себе домой забери. Кастрюля хорошая. Ее за 500 рублей купят на барахолке, ребят. Вот, Миллерхаус, ребят, бренд. Влад. О, тут даже вот на... надпись какая-то. А вот Миллерхаус бренд сковородки. Ой, этой кастрюли. Из Германии она. Диссигенби Германия. 500 рублей плюс в копилочку. Ее только отмыть надо. Алюмини. Это дорогая такая. А, ага. О, коврик топовый Надо тебе домой? О, да, да, одноразочка, да. ребят а Вот, вот это видите? по 20 рублей у нас покупают 20 рублей в копилочку да, Клавиатура от Apple, ребят и Без нет. некоторых кнопок Кнопки только надо где-то найти так. Обалдеть ну ее... А, тут еще крышки нет Под это, крутилка вот. такая Она вот здесь была, наверное. Акум от айфона ну, такую клаву на запчасти, если только продать получится, рублей за 500. Аккумулятор такой никто не купит, Кошка, он по-любому да. дохлый. Опять приучение к когтеточке. У них что там сейчас, этот? Период когти точить у кошаков. А, остатки Джек Дэниелса Нормально Ну это поезд для бодибилдера Это ты будешь его одевать на помойках Чтоб спину не надорвать Короче, 800 рублей смело в копилку И 100 рублей со светильника в копилочку Ребятки, все самые ценные находки мы выставили на Авито. Также я купил экран и заднюю крышку для вот этого вот хуяйоми, топового телефона в начале видео, которое мы нашли, битый который. Так что, ребятки, ничего из этого пока не продалось. Но зато накопилось примерно 4 сумки топовых находок на барахолочку. А сейчас у нас... Пятница 4 ноября А барахолочка у нас будет Кстати уже завтра Поэтому там я уже подсниму продажи И в следующей серии с помоечками Я их все покажу А все то что мы нашли Вот эта общая сумма накопилась у нас На, сколько? на 17 тысяч рублей Это супер круто за одну серию Все это продастся ребятки Это вопрос только времени И кстати Пишите ваше мнение в комментариях как вы думаете, какую машину мы купим? за 100 тысяч рублей рыбьетки помойка кормит рыбьетушечки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки рыбьетки Бяй